Порт отеля даже здесь вы можете снять номера для того, чтобы жить в них, или же просто э, можете сюда приехать, дабы воспользоваться услугами отеля. Вот мы попадаем в зону бассейна. Там у нас хамам, там у нас еще какое-то место под парилку. Вы спокойно можете прийти извне. И оплатив услуги непосредственно там бани, спа и так далее, и воспользовался вот этим удовольствием. По отелю можно судить начинать только спустя год. Спустя год уже будет репутация, будет своя клиентура. Строился под Адажево. Ныне Лероа энд Спа. В общем, дорогие друзья, я нахожусь в Дагомысе. Это ресторан Новикова Дружба. Шикарный, крутейший. Это апартаментный комплекс Адажево. Апарт-отель Адажево. Здесь вы можете снять номера для того, чтобы жить в них. Или же просто можете сюда приехать, дабы воспользоваться услугами отеля. На данный момент здесь не сезон. Очень мало народу, можно сказать. Практически нет. Отель еще не раскручен. Как есть непосредственно сам Летний басик, вот он, находится здесь летом, он здесь был просто битком, народу было огромное количество, мест не хватало, мое мнение, но сейчас, когда запустили уже внутренний спа, в который я сейчас иду туда, там, конечно же, я думаю, будет народ понемножечку разделяться Немножко туда, немножко сюда Парковочных мест достаточно Вот там всегда гостевые места Ну и вот мы идем непосредственно в наш апарт-отель Адажева Территория небольшая, но зато имеется ресторан, спа Все атрибуты непосредственно современного отеля Отеля, пусть даже уже теперь не совсем уж и мирового а, Ну, еще раз вам хочу сказать Адажева не исключено, что вернется, время пройдет Все позабудут обиды Горечи. И не исключено, что у нас снова отдажа устанет отдажу. А пока на данный момент это. Забыл опять это название для РУАД СПА. В летний период стойка регистрации находится у нас вот здесь. Встречают гостей. Говорят, куда вам? Заселяйтесь, употребляйте гречительные напитки. Вот здесь народ располагается. Здесь же весь перечень экскурсий непосредственно фишка данного апарт-отеля Адажева это дружба ресторан дружба Новикова вот оно это невозможно не заметить это если честно лучший один из лучших ресторанов в городе Сочи вообще прям без проблем дорогие друзья я это хотел бы отметить ну и конечно же смотрите как все оформлено в каком стиле все сделано со вкусом реально строилось по всем нормам требованиям четырехзвездочного апарт-отеля Адажева ну, на данный момент вы можете купить здесь непосредственно апартаменты для того, чтобы сами проживать. Или же сюда приехать, можете воспользоваться услугами апарт-отеля. Весь перечень услуг апарт-отеля здесь у нас есть. Опа, телефонная зарядка. Ну и, конечно же, сервис. Сервис здесь прекрасный. Сколько я знаю, у меня здесь люди знакомые останавливались. Никто еще пока не жаловался. Есть внутренний дворик, ну и, конечно же, как я перечислил ранее, множество бассейнов и инфраструктура отеля, которая доступна к вашему вниманию для времяпрепровождения. Ну и далее идем в зону спа, где ждут вас море эмоций и классное времяпрепровождения. Так, дорогие мои, мы в отдажу. Хоть он может быть и не отдажил, но он Адашу. Так... Смотрим, это холл, место общего пользования. Вот таким вот цветом все украшено. Естественно, здесь система фан кулер потому что все делалось по стандартам. А даже на полу вот такая вот плиточка в местах общего пользования. Ну, неплохо смотрится. Естественно, вход в бассейн и в парилку у нас через раздевалки. Я, естественно, туда не пойду, я пойду вот сюда. А бы кто сюда не попадет. Вот таким вот образом по ключку вы заходите вовнутрь. Внутри это наши раздевалки. Раздевалки выглядят вот таким вот образом. Это мужская раздевалка, и здесь у нас, ну меня вы знаете, всем огромный привет. Естественно, вы вот таким вот образом, вот смотрите, вот сюда. Ничего не понял. Закрыли? Пик-пик-пик, не подходит. А подходит. Мурк, открылась. Это мое барахло. Короче, нормально, безопасно, неплохо. Неплохо сделано. Смотрите, все в светлых тонал. Вы не забывайте, вы не забывайте что это Адажа. Видите, да, это все-таки отель. Боди Лотшевон. Ну и что у нас тут еще? Всякие ушные палочки. Вонючки ароматизаторы. Салфеточки. Ну и мыло. Ну это все. Рыльно-мыльно, рыльно-мыльному понятно. Пойдем, естественно, в раздевалке. Здесь у нас есть кулер. Сочин минерал. И санузел. Он один, но его, в принципе, более чем достаточно. Как оформлена вот эта стена, здесь зачет. Честно, я признаюсь, я приехал сюда, в Адажево, не... не за тем, чтобы остановиться именно в отеле Адажево, а, честно, за тем, чтобы просто сегодня суббота, какой то суббота воскресенье я приехал чисто тупо, как говорится, для... Как его? <смех> в термальную зону, в басик сходить. В общем, поехали, дорогие друзья, купаться. Идемте. Здесь у нас из... еще раз говорю, вы попадаете в термальную зону. Ну, четко термальная зона, бассейн, внутренний бассейн. Есть на территории однажды открытый бассейн, есть закрытый бассейн. Здесь у нас душевые. Вход через душевые. Естественно, здесь здесь рельномыльная, специализированная, фирмачевая. Вот видите, везде. Вот. И далее вот после того, как вы опласнулись, вы же приехали сюда. Я сюда лично приехал чисто в спа. В спа и в бассейн. И проходим. Скажу, думать буду ту камеру. Вот так вот. Мужская раздевалка закрыли. Там у нас женская раздевалка. Женскую нам не надо. И вот мы попадаем в зону бассейна. Зона СПА. СПА, термальная зона. Бассейн внутренний неплохой. Сейчас на дворе у меня ноябрь месяц. Там у нас хамам, там у нас еще какой-то место под парилку. Вот это вся внутренняя зона. Вот такая вот здесь. Сюда может попасть любой желающий на территорию отеля. Зачем и для чего он сюда может попасть? Для того, чтобы ну, элементарно получить услуги вот в этой вот термальной теплой зоне. Здесь у нас есть вот такие системы. Смотрите. Проходим. Я уже вот сюда спускаюсь. Вот так вот я уже как говорится, по пояс в этом деле. Здесь у нас есть места лечь. Вот так вот прям ложишься. Сейчас я вам включу. Оп. Ничего не понимаю. А, включил. Вот. Пошло, пошло, пошло. Струйки бью. То есть, короче, вы ложитесь и по вам работают струи воды под давлением. То есть, такой душ-шарко. Пошло. Так, это работает понятно. Включу сейчас вот эти сидельные места. Там лежальные места. Вот как здесь примерно. Вот оно. Нырять а я где место посидеть сейчас включу. Все, заработал, похоже. Полугосядок. Ну, так, так в целом весьма неплохо. Вот я отдал половиной тысячи за троих человек. И здесь у меня входят и джакузи вот такого рода, и бассейн, и две бани. И вот такие вот термальные зоны неплохие. Видите, да? Как это дело все оформлено. И также ресторан Новиков. Все это удовольствие на территории Адажу. Так. Вот такое дело. Так что, если вы хотите приехать в Адажу, получить услуги ресторана, сервиса, но не жить, вы спокойно можете прийти извне, и оплатив услуги непосредственно там бани, спа и так далее и воспользовался вот этим удовольствием давай, иди иди давай ложись сейчас у тебя будет машаж, нравится? ты правда не так лег наоборот так ладно, пойдем там еще покажу бассейн относительно таких размеров Неплохой, все в зеркалах Все максимально прозрачно Есть лежаки, сюда можно заказать покушать Душевые повсюду С этой стороны я ходить, наверное, не буду Вот эти горшки, дабы не зацепить А такой бассейн, в принципе нормальных к таких себе неплохих размерах И небольшой, и не маленький, Нормальный А даже, еще раз говорю, приехал тупо воспользоваться Услугами спа, нормальной зоны Вот эти вот пушки работают Вот так вот нажимаем выключаем здесь у нас хаман куда я не пойду слишком там у нас и вот здесь вот такое вот удовольствие All we love он какой-то не знаю как переводится снова душевые и парная финская парная жаль что русская нет написано воды лить нельзя но поверьте я уже здесь лил вот она такая большая знаете все новое. Знаете, что мне здесь особо нравится? Здесь все новое вообще. Вот реально, вот это все новое удовольствие. И оно деревом пахнет. Всегда приятно, когда ты находишься... Одним из первых, грубо говоря. Когда ты посещаешь что-то новое. Так вот. Это все новое. Реально приятно. Приятно очень. Сюда вы можете заказать из ресторана Новиков. Продукты, пищу. Что вы хотите. Вот Все вам сюда принесут. Вот. Будете вот так вот сидеть. В принципе, народу нет. Народу вообще нет. Вот здесь я сейчас 12 часов или час дня я здесь нахожусь. Народу реально нет. И исходя из этого, меньше народу, больше кислорода. Слышали такую систему? Исходя из этого, здесь спокойно рекомендую субботу-воскресенье с утра проводить здесь время. Потому что если бы я пошел в какую-нибудь баню или в парилку, или в бассейн, то я бы отдал за 3 часа порядка тысяч рублей. Здесь у меня все это удовольствие на трех человека обошлось. Три с половиной тысячи. И сидеть здесь можно хоть до вечера. Хоть до усрачки, как говорится. Вот такой вот, неплохой бассейн. Бассейн, термальная зона, спа. Неплохо все сделано, приятно, оборудовано. Это вид уже немножечко с другого ракурса. Все в зеркалах. И, конечно же, температура подсюда. Для регулировки приятных ощущений. Джакузи. Кузя, джакузя. Medical спа, которая еще у нас не запущена. Здесь же у нас есть ресторан Новикова. Считается одним из самых хороших ресторанов России. Топ-10 или топ-5. Спа-комплекс. Спа-комплекс да? Ну, Риотал Медикал спа. Лерон Сочи. Лерон Сочи. Да, так проще будет. Так, ребят, ну это вот как раз-таки входная группа. Лерон Сочи Медикал Спа на базе Адажева. Здесь же у нас непосредственно идет спортзал. Для необходимости мало ли кому-то спортом заняться, сжечь лишние калории. И далее выдвигаемся в эту сторону. Берете свое полотенце. После стойки ресепшена непосредственно там производите оплату. Здесь покупаете дополнительные какие-то свои трусы, лифчики. Ну и проходите непосредственно в зону для купания. Ну дальше вы уже видели. Увидите. Тут уже согласно того М, вот он, М или Ж. Тут уже, как необходимо, расходитесь и проникаете в непосредственно в саму парилку. Здесь же у нас клуб Тайкан. Тайкан – это птичка какая-то, судя по всему. Это все наше адажево непосредственно. Все делалось под адажево, все под непосредственно под требования адажево. Ну, я хочу сказать, относительно неплохо получилось. Очень даже. Между прочим, здесь самый современный Банкомат Сбербанк. Он выполнен из стекла, ну вот реально такое вот стекло. Ну и он такой, видите, Таких вот городе я не встречал, а здесь у нас такой есть. Le Roncacci Resort Spa Hotel. Так, проходим. Здесь у нас детские санузлы. Это непосредственно уже детская комната. Вот так. Она в таких вот стилях выполнена. Ну, особо углубляться мы сюда не будем. Это вы углубитесь сюда со своими детишками. И вот так вот все это выглядит. В принципе, в неплохих таких вот интересных тоннах. И вот она, непосредственно детская комната. Не знаю, здесь развивается или не развивается, но здесь аниматора нет. А вам придется здесь самим находиться вместе со своими детишками и присматривать за ними. Ну так, смотрите, на самом деле, по последнему слову техники. Это, судя по всему, игра, да? Вот вы ее выбираете, крестики-нолики играете. Вот такие вот интересные вещи. Телевизор у детей, игровая. В принципе, весьма не клях. В общем, мои мысли, дорогие друзья. За эти деньги, если вы со стороны прийти сюда искупаться, это, я считаю, что 5. И даже 5 с плюсом. Если вы находитесь здесь в отеле, непосредственно остановились, то тоже, в принципе, неплохо. В основном, в летний период, основная масса народу будет тусить там, на бассейне, который находится непосредственно под открытым небом на на территории Адажева сюда должен был зайти ательер Адажева но он не зашел ввиду санкций экономической политической ситуации сейчас здесь управляющая компания которая управляет комплексом, который строился под Адажей вот этот бассейн это все непосредственно делалось под стандарты мирового ательера что я хочу сказать дорогие друзья в целом в принципе неплохо спасибо то что в принципе я думал что будет намного хуже если учесть что в вместе сезоне здесь народу практически нет то это в принципе очень даже ничего и очень даже неплохо классные парные прям напротив бассейна спецэффекты в виде струйного дождя воды да грубо говоря панорамные остекления музыка по периметру видеонаблюдения Здесь можно нырять. В плане того, что я не обнаружил ни одного человека, который следит за, ну, назовем это за безопасностью бассейна. То есть, знаете, в других отелях, где я бывал, да, в бассейнах, всегда стоял человек, который запрещал э, прыгать, нырять. Здесь, в принципе, я и прыгал как хотел, и делал, что хотел, и делаю до сих пор. Вот как-то так, в принципе, дорогие друзья. Я думаю, что вы сюда приедете отдохнуть. Непосредственно остановитесь в отеле Адажо. Если не приедете остановиться в отеле Адажо, то как минимум приедете сюда, в зону спа, вот эту вот, искупаться, словно провести время. Там у нас дальше есть зона медицинной, то есть medical and spa. Туда дальше. Вот эта дверь, она сейчас закрыта. Запустили только эту зону. Пока еще отель не запустен. Ну, по сути дела, не запущен на полную мощность. Работает всего чуть больше полугода. По отелю можно судить начинать только спустя год. Спустя год уже будет репутация, будет своя клиентура, будет своя заполняемость. На данный момент, конечно, сложно судить о том, какова здесь будет заполняемость. Пока то, что оно заполнено, это так, скажем так, объект обходит, проходит обкатку. После того, как отель просуществует год, мы сможем с вами судить о том, сколько он будет приносить чистый доход. Собственникам, здесь можно купить номера. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Кому нужна информация об отеле Адажу, в котором я нахожусь, непосредственно приехать искупаться или же купить здесь номер для пассивного дохода или самому жить, как в апартаментах. Мой номер 8 918 880 0747, дорогие друзья. Увидимся в городе Сочи. До скорых встреч. Пока.